Настройка терминала MetaTrader 5. В данном уроке мы рассмотрим настройку и анализ графика. Информация здесь, скорее всего, будет больше базовая. Но вот очень много вопросов задают по теме, как вывести индикатор, там, что такое график, как его настроить, как в терминале MT5 вывести. Поэтому данное видео мы посвятим исключительно графикам. Если вас интересует какая-то более Подробную информацию пишите на нашу почту kbrobots.ru kbrobots и мы тогда сделаем отдельное видео, где рассмотрим какие-то более тонкие настройки анализа анализы графиков. Давайте откроем терминал MetaTrader 5 и посмотрим, что такое график, как он выводится, как строится. Во-первых, заметим, что терминал MetaTrader 5 и терминал Quick немножко по-разному относятся к графикам терминальный MetaTrader 5 график это некая основа то есть к графику привязывается к примеру торговый робот когда вы его запускаете и торговый робот работает по принципу что пришел новый тик графика робот анализирует некую информацию поэтому если в роботе прописан непосредственно торговый инструмент с которым он работает то привязывать его нужно к самому ликвидному графику потому что скажем тики на каком-то графике не ликвидным Будут медленнее и реже происходить, а на ликвидных там какой-нибудь нефть, фьючер, ТРС тики будут происходить постоянно. То есть привязывать график тогда нужно к ликвидному инструменту. Как вы вывести график? Ну самый простейший способ это вывести окно обзор рынка. Если вот у вас такого окна нет, давайте откроем вид и здесь есть тогда обзор рынка, нужно его кликнуть. Оно появится, в данном случае оно исчезло. Вот обзор рынка. И здесь вот берем «Газпром», правой клавишей мыши, окно графика. И появляется новое окно. Внизу под графиком вы можете переключаться между различными окнами, которые у вас есть. Можете правой клавишей мыши удалить его. Закрыть. Можно их по-разному расположить, каскадом. То есть можно его окна свернуть и расположить их так, как вам удобно. Например, несколько в этом окне. И какая информация есть на графике, как его можно здесь подстраивать. Давайте посмотрим. Ну, самое основное, это увеличить, уменьшить размер графика. Вот здесь вот вверху есть а, быстрый панель. Плюс увеличивается размер, минус уменьшается. Или то же самое можно нажать а, клавишей на клавиатуре. Это удобнее. Плюс вот становятся а, свечки более крупными на график кликаем правой клавишей мыши у нас всплывает контекстное меню здесь тоже есть основные переключения вот бары или э, линии или японские свечи ну, в большинстве случаев конечно пользуются японскими свечами то же самое клавиши дублируются вот наверху ну, давайте просмотрим все меню контекстное правой клавишей мыши по графику по поводу торговли по поводу торговли есть вот еще графику привязана такое быстрое панелька быстрой торговли здесь можно по ней просто по рынку купить продать я честно говоря и пользуюсь редко и пользуюсь редко вообще ручной торговлей но в терминале 5 в принципе не торгую но привык я к терминалу Quick. для меня он как то удобнее хотя если вот начинать с нуля и раньше не иметь возможности торговать через терминал Quick, то освоить терминал MetaTrader 5 просто на порядок быстрее, потому что он проще, интуитивнее, гораздо понятнее, чем Quick. Здесь же переключение таймфреймов. Также правой клавишей мыши период графика. То же самое можно переключать таймфрейм. Шаблоны. Ну вот, честно говоря, с шаблонами я пытался там сохранять в каких-то своих форматах, ну, У меня шаблоны постоянно слетают, мне не удалось с ними нормально учиться работать, но в принципе вы можете сохранить шаблон и потом шаблон графика загружать. Ну, точнее шаблон то сохраняется, а вот именно вот настройки, чтобы полностью вот место в таком виде, в каком я его хочу увидеть, у меня появлялось, так не всегда случалось, а в квике это получалось лучше. Дальше сетка. ну Без сетки очень тяжело работать. Что еще здесь есть? Автопрокрутка. Если мы ее нажимаем, то я увожу график куда-то в сторону. Если автопрокрутка стоит, то при появлении следующего тика у меня график прыгнет обратно. Вот я его отключил. И график у меня обратно не возвращается при появлении тика. А вот сейчас возвращается при подключении автопрокрутки. Смещение графика я не люблю когда здесь вот есть дырка то есть он смещается относительно правой шкалы мне удобнее так за ним смотреть вот шаг за шагом есть еще это f12 это можно f12 покручивать прокручивать по шагам но при этом предварительно нужно автопрокрутку автопрокрутку убрать если куда-то по истории вот я могу по шагам прокручивать и смотреть что происходит в графике но это удобно например к примеру для при анализе можно еще на график кликнуть нажать клавишу 8 всплывает тут контекстное меню здесь тоже самое автопрокрутка все это можно настроить <coughs> можно параметры шкалы задать и можно настроить вот с каким шагом будет шкала ну, как правило просто не всегда удобно. Метатрейдер 5 подбирает шкалу. Иногда, ну, может быть, это все идет, мне кажется, от Форекса. Иногда получается, например, фьючерс на индекс РТС беру, а у меня там дробные единицы. То есть неудобно. Бывает и такое. Что показывать? Вот иногда показывается линия Bitask. Вот это неудобно. Ну, вот вы, кстати, слева видите. Он вам сразу демонстрирует, что будет на графике. Бидаски я не люблю. Вот пос... Open, High, Low, Close. Это показ в углу информации. Ну, смотрите, прямо на вкладке вы можете покликать и посмотреть, что будет. Вот линию последней цены убирает. Показывать сетку. Тиковые объемы и реальные объемы. Давайте посмотрим. Тиковые и реальные объемы. Что это из себя представляет. Кстати, если вы нажмете на какую-то как конкретную свечу, то информацию по этой свече вы увидите в окне вот «Окно данных». Вот давайте какую-то свечу возьмем и посмотрим, что у нее есть. Дата, время, open, high, low, close – это понятно. Есть объем, а есть отдельный тиковый объем. Вот Что такое объем? Объем – это сколько прошло на данной свече. Ну, скажем, прошло там 261 контракт был куплен на данной свече. А что такое тиковый объем? Это произошло 60 сделок. То есть, всегда тиковый объем, он не может быть больше объема. Потому что, в од... если даже тик, это одна сделка. То есть, в тиковом объеме, если появляется, это минимум одна сделка прошла. Если появилась, прошла сделка и там было не один контракт, а три, то объем увеличивается на три, а тиковый объем на единичку. То есть, вот отличие от тикового и э, классического объема, к чему мы вообще привыкли э, в терминале MetaTrader 5 раньше, о, к чему привыкли к терминалу Quick. Там тикового объема нет такого вообще понятия. Ну, спред понятно. Это текущий спред. Вот если мы этот, э, быструю панельку выведем, вот мы видим сейчас 5 тиков. Вот давайте посмотрим текущей свече. А, ну, сейчас единичка. Ну, спред меняется постоянно. Что еще здесь есть? Есть ничего, можно нанести на график. Так же, как и в Квике, можно нести индикаторы. Можно вот из этого окна навигатор. Выбираем какой-то индикатор. Ну вот, например, давайте в MACD. Два раза кликаем левой клавиши. Входные параметры. И ОК. Вот, пожалуйста. Ну, соответственно, индикатор выводится согласно его описанию, либо в отдельное окно, либо на график попадает. Это задано в самом индикаторе. И после этого, если правой клавишей мыши на график кликнем, то здесь вот еще появится такое поле список индикаторов. И здесь список всех индикаторов, которые у нас есть. Если мы добавим еще сюда скользящую среднюю, его, кстати, можно добавить вот из меню вставка, индикаторы, трендовые, давайте найдем moving average добавим ее сюда и вот теперь правой клавишей мыши список индикаторов смотрим появился на главном графике есть moving average и на окно индикатора 1 здесь в отдельном окне индикатор MACD если мы окно данных сделаем побольше то соответственно на каждой свече у нас мы также можем увидеть информацию в окне данных и по индикатору и по ценам. Ну, удаление индикатора, список индикаторов, удалить, выделяем, удалить. Вот индикатор мы удалили. Анализ, все то же самое можно строить, тренды, наклонные уровни поддержки, сопротивления. В случае торговли у вас стопы, профиты, все на графике будет отображаться. Ну, давайте я сейчас переключусь на демо режим. Вот на демо режиме и давайте вот я сейчас что-нибудь куплю или продам и вот вы видите на графике появилась сделка и появился уровень вот я продал один контракт по такой-то цене если я буду выставлять стопы или профиты Так, стопы я вон в ту сторону могу только ставить, а профиты вниз. Кстати, в всплывающем окне очень удобно изменить. Вот, пожалуйста, у меня на графике появились красные выделены стопы и профиты. Также по графику я их могу перемещать. Вы стопы и профиты также видите вот в этом окне. Уровень и видите на графике. То же самое все отложенные стоп-ордера. Вы также их можете видеть на графике, когда их установите тут все тоже удобно, визуально наглядно и понятно. Вот у нас стоп сработал, девочка закрылась. Конечно, большой плюс Metatrader 5, что понятно, какие позиции открыты и все в одном окне инструменты здесь. Я могу все закрыть и все точно знаю, что у меня все будет закрыто. Вот самое основное работы с графиками. Давайте я переключусь опять на нормальный счет. По поводу всех инструментов. Все то же самое. Все так можно на графике строить, анализировать уровни поддержки, сопротивления. Выводить индикаторы. Вот двумя способами, как мы указали. Здесь очень много, вот обратите внимание, ставка, индикаторы. Некоторые индикаторы не трендовые, не осцилляторовые, они пользовательские. Здесь наибольшее количество всех индикаторов. Все индикаторы, созданные вами или где-то закачаны, они тоже, скорее всего, попадут в раздел «Пользовательские». В этом плане не очень удобно искать, но можно достать, добавлять, вот как мы показали их, из списка в окне «Навигатор», найдя нужный индикатор. Вот, наверное, самое основное, что нужно знать о графиках, о индикаторах. Если вас какие-то еще интересуют вопросы, пишите нам на почту, мы сделаем отдельное видео и рассмотрим то, что интересует больше вас. Спасибо за внимание.